Каким будет будущее биткоина и блокчейна? Биткоин и блокчейн ждет фантастическое будущее. Они изменят общество. Исчезнут географические границы. Правительствам придется конкурировать друг с другом. Наступит необыкновенное время. В последующие год-два нас ждут определенные потрясения. Правительства не будут знать, как реагировать на это, как поступать. Как и в предыдущие годы истории биткоина, прогресс будет идти с перебоями. Биткоин оказался очень жизнеспособным, он пережил очень тяжелый период во время скандала с сайтом Silk Road, а также после вызвавшей хаос кражи биткоинов на бирже Маунт Гокс. Тем не менее, биткоин действительно был нужен людям, им нужна была глобальная валюта, было нужно средство накопления, не от прихоти каких-либо политических сил. Биткоин – удивительная новая технология. Она будет оказывать влияние на все новые сферы экономики. Изменения, которые произойдут благодаря биткоину и блокчейну, будут масштабнее изменений, которые принес интернет. Интернет сильно изменил методы связи и подачи информации, сферу развлечений. Интернет повлиял на такси и гостиницы. А биткоин и блокчейн настолько фундаментальны, что повлияют на сферы недвижимости и страхования, медицинских услуг и госуправления. Они полностью видоизменятся благодаря этой новой технологии. И это чрезвычайно интересно. Как вы предсказали цену биткоина? Биткоин стоил около 400 долларов, и его цена снижалась к 200, и в это время я предсказал, что через три года, к 2018, цена биткоина достигнет 10 тысяч. И так и произошло. Я сделал это предположение, потому что я видел широкие возможности для его использования, большое количество разработчиков, которые над ним работали, и количество энергии, которую в него вкладывали. Поэтому я знал, что после периода нестабильности биткоин должен был стать намного более сильным. Я продолжаю считать, что биткоин очень силен, и что он привнесет в нашу жизнь большие изменения. Я планирую сделать еще одно предсказание на нашем событии в апреле. Мы собираемся провести грандиозное событие. Блок-пати, здесь, в Хиро-Сити, у нас будет большая вечеринка, мы будем праздновать достижение биткоином цены в 10 тысяч долларов, и на этом событии я сделаю новое предсказание. Мое предсказание на данный момент, через пять лет, если вы пойдете в Starbucks или Макдоналдс и попытаетесь купить бургер или кофе с помощью фиатной валюты, продавец посмеется над вами. Чем вас привлек блокчейн? Меня в блокчейн и биткоин привлекла следующая история. Давным-давно я повстречал прекрасного человека из Кореи, который мне рассказал, что ему нужно купить меч своему сыну на день рождения. Меч стоил 40 долларов. Я сказал, должно быть, это хороший меч. А он ответил, нет, это всего лишь пиксели на экране. Я сказал, ничего себе. Получается, люди покупают виртуальные товары с помощью фиатной валюты. Затем я подумал, ого, может быть, появится виртуальная валюта для покупки фиатных товаров. Это заставило меня задуматься, и я стал очень внимательно следить за такими играми как Farmville, в которых создавались новые виды виртуальной валюты. Затем когда появился биткоин, он стал универсальной валютой, валютой для всей нашей планеты. И я знал, что у него есть потенциал изменить наши денежные привычки. Я работал в финансах всю жизнь и знаю, что число посредников при сделках будет сокращаться, и сфера финансов полностью изменится, все произойдет именно так. Таким образом, я начал заниматься криптовалютами, и очень рад этому, и считаю, что у них большое будущее. Какими блокчейн-проектами вы сейчас более всего интересуетесь? Некоторые из наиболее интересных мне блокчейн-проектов связаны с тем, как люди используют эту новую технологию. Эту технологию можно использовать в работе с данными, при этом каждый фрагмент данных будет связан с блокчейном таким образом, что он будет постоянно храниться. Также ее можно использовать в бухгалтерском учете, так как блокчейн является отличной бухгалтерской книгой. Преимуществом блокчейна является то, что весь учет будет вестись без какой-либо дополнительной помощи со стороны бухгалтера. Потому что работа уже сделана, данные записаны в блокчейне. Блокчейн окажет сильное влияние на контракты, потому что, как я думаю, многие виды контрактов можно оформлять в смарт-контрактах в составе блокчейна. В Эстонии я работал с Funderbim, и мы оформили первую венчурную сделку с помощью смарт-контракта. Я думаю, инновации такого рода начнут распространяться в мире. Работа станет намного более эффективной, и наше общество ждет процветания. Нашей экономике нужно избавиться от необходимости в доверенной третьей стороне, которая не дает ей двигаться вперед. Теперь блокчейн будет играть роль такой третьей стороны. Почему компаниям нужно изучать блокчейн? Я думаю, все компании должны думать о блокчейне, изучать его. В первую очередь, потому что биткоин может стать валютой, которой все они будут торговать. Многие компании, рано начавшие принимать биткоин к оплате, получили большую выгоду от этого, не только благодаря росту цены биткоина, но и потому, что они таким образом сказали молодому поколению, «Приходите в нашу компанию, мы классные, мы интересные». Причина, по которой компании должны разбираться в блокчейне, блокчейн привязан к данным, и блокчейн – это будущее данных. Он обеспечивает их постоянное хранение. Эти данные будут анализироваться и использоваться с помощью искусственного интеллекта. И я думаю, все компании должны подумать об использовании искусственного интеллекта, если они хотят быть конкурентоспособными в последующие 10-20 лет. Когда инвесторам ожидать возврата инвестиций в блокчейн? Люди инвестируют в блокчейн и покупают криптовалюту. Если вы покупаете криптовалюту, пожалуйста, имейте представление о том, что вы покупаете. Вы должны понимать, что вы покупаете движение. И если вы думаете, что это движение состоится и станет чем-то действительно особенным, прекрасно. Если вы думаете, что сможете купить валюту и продавать по более высокой цене, потому что вы слышали, что криптовалюта будет расти в цене, не делайте этого. В целом, я думаю, это новый образ мышления. Корпорации работают для акционеров. Некоммерческие организации работают для общества, а блокчейн, криптовалюты и ICO работают для потребителя. У потребителя появляется новая возможность участвовать в этом и понимать новый продукт, поддержать новый продукт еще до его появления. Я бы сказал так. Будьте осторожны перед тем, как инвестировать в ICO, хотя я думаю, у ICO большое будущее. И в общем правительства, которые будут поддерживать ICO, также привлекут предпринимателей со всего мира, а те, кто будет их сторониться, потеряют предпринимателей и, возможно, свое молодое население. Если вы хотите инвестировать в блокчейн, я думаю, любая индустрия будет каким-то образом изменена блокчейном. Я думаю, это очень перспективная сфера и отличная среда для работы. Что могут новые экономики ожидать от блокчейна? Это и правда интересное время, потому что если у вас небольшая страна и люди не доверяют вашей валюте, Скажем, это Аргентина, хотя она не такая и маленькая. Люди не доверяют вашей валюте потому что они потеряли свои деньги несколько раз за последние 20-30 лет. Они обращаются к биткоину и говорят, нам нужна валюта, на которую можно рассчитывать, которая глобальна и не зависит от прихоти политиков. Другие страны очень заинтересованы в участии и говорят, мы открыты для бизнеса. Япония заявила, биткоин – наша национальная валюта, и привлекла этим огромное количество предпринимателей. Китай заявил, мы против биткоина и ICO, таким образом выгнав лучших предпринимателей за пределы страны. Так что я думаю, у стран есть очень интересная возможность. Им нужно понять, что они ведут конкурентную борьбу за интеллектуальные ресурсы и капитал, за предпринимателей и жителей мира. Потому что мы, как люди планеты Земля, достаточно мобильны. Мы можем передвигаться, и мы переместимся в наиболее привлекательное место для бизнеса, предпринимательства, для свободы, для вдохновляющего роста и технологий. Так что если вы правительственный служащий, вам нужно начать думать о том, как вы будете привлекать людей в свою страну, как вы сделаете ее лучшим местом для бизнеса, для жизни и работы, как вы их привлечете. Эстония в этом плане сделала большой шаг вперед, там было создано виртуальное правительство, которое позволило мне и другим 20 тысячам человек стать виртуальными жителями Эстонии. Эстонцы заявляют, конечно, существует реальное правительство, которое управляет страной классическим способом, но существует и виртуальное правительство, где каждый может вступить в конкурентную борьбу за право предоставить вам льготы по медицинскому обслуживанию, программы социальных гарантий, всеобщий базовый доход, и любое количество других привилегий и функций. Все это может быть реализовано виртуально. Это не должно быть связано с реальным правительством. Это создает полностью новую конкурентную среду, в которой мы все, как граждане во всем мире, получаем возможность выбрать правительство, которое нам подходит. Это будет очень масштабным изменением для мира. И многие правительства попытаются оставить все как есть, и как правило такие правительства потерпят неудачу. А те страны, которые будут открытыми и свободными, разрешат свободный приток и отток капитала, бизнеса и людей, получат большие преимущества на последующие 50 лет.